И сейчас мы просто заберем весь абсолютно, весь магазин хеллстора. Вот как вся эта красота выглядит в профиле. Просто <с> просто, посмотрите на это. 40 тысяч долларов на балансе. Это примерно 2 миллиона рублей. И в этом ролике за один апгрейд я хочу получить все вот эти скины. То есть сегодня мы заапгрейдим все самые топовые скины за один апгрейд на хеллсторе. Приятного тебе просмотра. На балансе 41 тысяча долларов И это все осталось с предыдущего ролика И сегодня я хочу за один апгрейд Сделать все вот это вот Я не знаю, что из этого выйдет Но надеемся, что апгрейд зайдет успешно Напомню, что ссылочка на хеллстор будет в прикрепе Там же будет и халявный промик И что еще хочу сказать Каждому новому пользователю, кто зарегается по моей ссылке Хеллстор дает 2 доллара на баланс Потому что у меня очень вкачанная ревка И вы получаете 2 бакса Так, ну что, давай закупать скины для апгрейдера Давай закупим по, ну, допустим, по 500 долларов. В принципе, баланс позволяет. И огненные змеи, и всю вот эту историю, это примерно 30 тысяч рублей 500 баксов. Да, где-то 30к. А, и закупим, ну, я думаю, на 10 тысяч долларов нам, наверное, в принципе, хватит. Это все мы уберем пока что, потому что это будет в конце ролика. Кстати, чтобы не было хейта, я не собираюсь скрывать. Изначально балик мне выдали. То есть вот это вот у нас получилось сделать в предыдущем ролике. Но, блин, баланс человека выдали. Мы делали подобный контент на api Он вам заходил, соответственно поэтому я делаю такой же контент на HellStory. Поэтому не нужно говорить, кто будет это смотреть. Это нравится, и если тебе не нравится, выключи ролик, здесь я ничего не скрываю. Короче, у нас первый апгрейд на М9 зуб тигра, и сразу заход. Слушай, ну, если все таки в конце ролика реально получится, так, один скин мы убираем, реально получится все эти скины заапгрейдить, это будет что-то. Плюсом ко всему, хочется поделать ставки на колесе, то есть сейчас после всех этих апгрейдов, в принципе, блин, чем мелочиться, подожди. А, Давай-ка мы все уберем уберем и сразу сделаем интересный апгрейд на несколько скинов. Мы выбрали скинов на 4000 долларов и сразу фигачим ну допустим 30% процентов даже. Давай не 30, ну где-то 19, чтобы все-таки немного подслить наши шансы. Скинов там еще останется, поэтому все будет сразу улучшить, если оно... Но оно не заходит, потому что очень много апгрейдов заходило, сейчас немного подслил шансы, чтобы они дальше заходили. Так, помимо всего прочего колесо, я тут 100 лет не ставил. Давай мы сразу закупим скинов у Хелстора. Максимальная ставка здесь 400 долларов именно за одну ставочку. За несколько можно фигачить просто без ограничений. Поэтому выбираем все до 400 баксов. Это 4000 долларов. В принципе, мы можем себе это позволить, чему нет. А, и сразу сейчас будем фигачить на красное. Красное уже зашло. Блин, ну это X5. Будем надеяться, что оно залетит еще раз. То есть, если у нас сейчас зайдет ставка на X5, это будет очень много денег с учетом того, что я хочу поставить где-то 1000 полторы Это будет больше, чем 5000 долларов. Поэтому хочется зафигачить как можно больше скинов. 2 секунды остается у нас. Подожди. Блин, я не успел. Давай красная, пожалуйста, красная, и это 10 тысяч баксов. Е, блин, это где-то 1,4... Желтенькая залетела, ладно Слушай, ну вот я ушел с колеса и мне хеллстор начал давать и, Наверное, все-таки на колесо не нужно было возвращаться Потому что апгрейды тут заходят просто великолепно Так еще и на аккаунте ютубера просто космос Но я все-таки еще хочу попробовать а, поставить все скины, которые все-таки купил в магазине хеллстора Поэтому будем пробовать, все, что есть, сюда будем ставить Опять же, если выигрываем, это 10 тысяч баксов То примерно лям 400 тысяч рублей ну, в теории, да. Я... Подожди, я могу ошибаться. Десять... 10... Стой. А, 10 тысяч долларов? Ну, а, это 700к. Блин, я... что-то не туда меня понесло. Блин, ну, колесо как-то не идет. всё надо было оставаться на апгрейдах. Поэтому, поэтому, думаю, сейчас мы опять уйдем в прежнее русло. Я реально хотел поиграть на этом колесе. То есть, первые ролики по хеллстору, когда только появилось колесо, у нас офигительно залетало вот это красное. Ну, давай хотя бы, я не знаю, сколько тут выйдет. На... 5... 1000... 1500 долларов? Блин, ну не, колесо вообще не заходит, возвращаемся обратно на апгрейдер Здравствуйте, мы снова приехали Давай-ка попробуем сделать какой-нибудь принц 41% Главное, чтобы зашло, шансы мы реально слили И в принципе, мы это делали не зря Принц, здравствуйте, залетело, я очень благодарен Так, мы с тобой катим дальше Один скин выбран на 1000 баксов Пока что 50% на апгрейды Слушай, они заходят, то есть там реально был офигительный слив И это было сделано не зря Я не имею вообще ни малейшего понятия Сколько под конец этого ролика У нас будет выигрыш скинов. Okay, здесь слили, слава богу, что это не обыграет на все топовые скины, но реально есть шанс, что мы просто... Весь хеллстор будет у человека в инвентаре, это будет офигительно. Так, у нас сейчас было два слива, поэтому что я предлагаю? Я предлагаю сделать вот так. 4000 долларов мы делаем 40%. Вой, Драгонлор и Медуза, три топовых скина с хеллстора. Которые не заходят. Но у нас есть еще 26 тысяч долларов и 2 600 в инвентаре. В принципе, неплохо, 34%. Сливы это плюс к шансам. Но, в принципе, два топовых скина мы сделали. И, кстати, они сразу отлетают с магазина хеллстора в инвентарь. Итого, что мы имеем? Мы имеем 8к баксов на балансе, 26... Ой, 8 тысяч долларов в инвентаре и 26 тысяч долларов на балансе. Хорошо, хеллстор, я тебя понял. Давай-ка мы сейчас с тобой сделаем вот такой мув. Это 6900. И уже поедем по серьезным апгрейдам, потому что как-то играть с этим сайтом, ну, неинтересно. Нам нужно прям по серьезке. 36% на 5000 баксов. Блин, оно не залетает. Окей, нет. В любом случае слива это плюс к шансам. Ну, серьезно. Просто проверяй. 3500 поставили и сразу делаем 42%. 7000 долларов. Просто нужно, чтобы оно заходило. Блин, слушай, 7400 есть. Итого у нас 16000 долларов в инвентаре и 19 на балансе. Блин, единственное, все-таки мне не нравится, что пока что с изначального баланса там мы в минусе, хотелось бы плюсануться. Так, а сейчас можно подслить две с половиной, потому что дальше пойдет интереснее. Слили... Прекрасно, это вообще шикарно. Это очень глупо звучит, но это реально очень круто, потому что если у тебя много заходит апгрейда, дальше есть шанс просто пойти нафиг. Ну окей, а сейчас я хочу закупить. Подожди, стой. Да, все, найс, nice, мы все выбираем. Закупить все скины на хелстоне. Опять же, топовое. Купить. И они у нас в инвентаре. И теперь уже будет поинтереснее. Я думаю, сейчас лучше задать вопрос. Ребят, все ли готовы увидеть эту ставку? 9500 баксов. Мы просто берем. Uh, и делаем 55% шанс 15 тысяч баксов Апгрейд А, она недоступна, окей, okay, а вот так А Она тоже недоступна, подожди, стой А если мы нажмем F5, блин, мы же их купили Они у нас в инвентаре, чё ж я так затупил Хорошо, давай сделаем вот так Ну типа, окей, okay, у нас 11 тысяч долларов Ставка мы выбираем все вот эти скины, это 16 тысяч, но этого мало, тут уже процента немного, вот так, в принципе, 11 на 19 И апгрейд пошел, yes! и он зашел, 19 тысяч баксов, только что в инвентаре 40к, на балансе 800 И, в принципе, эти 40к мы просто можем весь хелстор вынести, и магазин будет просто пустой Ну окей, не, подожди, я хочу еще чуть-чуть поиграться, 6 тысяч долларов, Фига себе поиграться, бля Окей. Опять же, выбираем все самые топовые позиции. Ну, давай мы сейчас подсольем. Потому что следующий апгрейд будет, ну, космический. Поэтому я сделаю вот так. Если это зайдет, то космос. Это 26% на лет. 20... Окей, хорошо. И сейчас вот... Я хочу немножечко... А, у меня же еще есть скины, окей. Я их почему-то не видел. Я сейчас хочу чуть-чуть рискнуть потратить вот это на... Э... Ну, наверное, из этого нужно делать 1030, не меньше. Подожди, 17 мы выбрали. 55%, 20... Окей, 30%. Просто, опять же, если мы сольем, это будет тоже круто. Я напомню, потому что я хочу сделать 28 тысяч. Пожалуйста. Пожалуйста, ребята, в инвентаре 52 тысячи баксов. Это не такой большой плюс от того, что мы имели в самом начале ролика. Но это самый дорогой ролик по хейлстору на ютубе. Да, на наводанный баллик, я этого не скрываю, но фактически это реально самый дорогой ролик по хейлу на ютубе. Мало того, сейчас будет апгрейд на вообще все самые топовые скины, я перезагрузил страницу, чтобы появились скины какие-то на хеллсторе, то есть в магазине да, если вы заметили, больше нет ни Воя, ни Драгонлора, ни Медузы и всего лишь один Дикий Лотос, потому что все, все вот это вот лежит у меня в инвентаре, и сейчас мы просто заберем весь абсолютно, весь магазин хеллстора, так, выбираем все скины, подожди а, они выбраны у меня или нет, они у меня не выбраны, 42 тысячи долларов, и сейчас будет самый великий наверное апгрейд в истории Хеллстора. После чего админы мне скажут, человек, блять, мы больше не хотим у тебя ролики, но... Не, окей. Контент делать значит делать. Почему нет? Вы, кстати, можете делать все то же самое, что и я. Конечно, не забирать весь магазин хеллстора. Вы можете попробовать апгрейды. У вас есть два халявных доллара, которые выдаются вам без депа. Дальше, если вы выиграете, депа идти выводите, условно нож там за 100 баксов получили, за депа ли вывели его в любом случае в, в, в, в плюсах. Но попробовать апгрейды здесь вы сможете без СМ. Ладно, это, конечно, же, все мемы. Тем временем мы сейчас делаем апгрейд на, на 100 тысяч долларов. Это... Что это получается? Где-то 7 миллионов рублей. Подожди, нет, не на 100 тысяч долларов. Я тебя обманываю. Мы делаем апгрейд на... Надеюсь, хотя бы 90 тысяч накопится. Да, 90 тысяч баксов. 52%. И это все самые топовые скины с Ластора Поехали. 90 тысяч долларов! Я даже на ране. Такой контент не делал. Это был няп, и перепутал, это был ран. На ранее мы такого не делали. Здесь 90 тысяч баксов. Это почти 700 тысяч... Подожди, стой, это, не 700 тысяч, я, я даже не знаю, но ну это почти 700 миллионов рублей, что подожди, 70 лямов рублей, я, я, я запутался. 90 тысяч долларов, а, это, это 6 100. так этого мало, стой, это очень мало, это маленькие деньги, всего лишь 6 миллионов рублей. Но тут должны появиться вои, драгонлоры. лоры, они же должны уйти обратно в магазин. А, они еще тут не появились, но мы забрали все скины, стой. Бля, просто посмотри на это. Сейчас, короче, тема такая. Закидываем все эти скины в джекпот. И люди сидят просто, не понимание, что происходит. Ну не, балик выдали. Я не хочу у ребят забирать их деньги. Поэтому, ну не не не, не не не Так мы не делаем. Но, тем не менее, у нас 90 тысяч баксов. А, кстати, вот эти все скины появились на Хеле. И все-таки ролик называется «Вынес полный магазин Хелстора", Поэтому давай сделаем грязь. Давай будем джестить до конца Блин, здесь очень классные апгрейды. Конечно, это аккаунт ютубера, и, может быть, это влияет, но очень много роликов на канале Человек-Человек, где апгрейды просто не заходили. Реально, это второй ролик подряд, когда они, блин, бесконечно идут. До этого были одни лузы здесь. На балансе 102 тысячи долларов. Просто посмотрите. Вой, Драгонлор, Медуза, Дикий Лотос, Пейт, Наклейка Титан 2014 года. Ну, чем мне это читать? Вы сами все прекрасно видите. Блин, ну, ребят, по праву этот ролик можно назвать самым дорогим видосом на холсте Естественно дорогим в рамках пандиков, но тем не менее мы забрали весь магазин хеллстора. Вот как вся эта красота выглядит в профиль. Просто просто посмотрите на это. Давай-ка мы сейчас все эти скины вернем в магазин хеллстора, чтобы админы меня потом не начали искать. Слушай, ну это 102 тысячи баксов. Я даже кнопку продать не вижу. А вот выбрать все 102 тысячи долларов продать. На балике 103 тысячи долларов. Это самый богатый профиль на холлсторе. В общем, ребят, я надеюсь, этот ролик вам понравился. Я не врал, я говорил все как есть. И просто вся в лентах <ф> в человеке. Надеюсь, он вам понравился. Поставь, пожалуйста, лайк. Всем спасибо за просмотр этого ролика. Это был Человек. Надеюсь, поднял вам настроение. Всего хорошего. Всем пока.